Таракан является одним из древнейших видов насекомых на Земле. Первые находки отмечены в каменно-угольном периоде 280-300 миллионов лет назад. Всего науку описано около 360 видов тараканов. Тараканы и насекомые теплолюбивые, заселяют в основном отапливаемые постройки. Активно размножаются круглый год, хорошо ориентируются в пространстве. Но главное для этих мигрантов из южно-географических зон – Тепло, присутствие близко влаги и, конечно, еда. Тараканы крайне неприхотливо питаются как свежими, так и испорченными продуктами. Они могут поедать и не продукты, перец, чернила, кожу и другое. Крошка на кухонном столе, даже просто плохо вытерта его поверхность. Скатер-самобранка для таких пришельцев. Клей на почтовом конверте марки. Хватит таракану прокормиться целую неделю. Он может также есть мыло, обувной крем, книжные корешки и бумагу. Но, конечно, есть у него и гастрономические пристрастия, белый хлеб и особенно пиво, питье и закуска одновременно. Повсюду распространены тараканы рыжий, он же пусак, черный таракан, он же кухонный, также в Восточной Европе распространен американский таракан. Мнения ученых в вопросе, откуда в России таракан прусак, разнообразно. Одни говорят, что родина его Южная Азия, и он, дескать, еще в 18 веке завезен был в Европу. Другие полагают, что из Африки он переселился на кораблях вслед за людьми. Также есть теории, гласящая о том, что таракана Прусак принесли русские солдаты после войны с Прусаками в XVIII веке. Но истинная родина Прусака это Крым, где он обитает вне человеческих построек и жилищ. На север тараканы продвинулись, поселяясь у человека под крышей. До революции тараканы были в каждой российской избе. В центральноевропейских городах черный или, как и называют, кухон трохана известен уже более 400 лет. Вот так.